Всем привет! Сейчас мы приготовим суп с фунчозной и морским коктейлем. Для этого нам понадобится куриный бульон, морской коктейль, перец болгарский, лук репчатый, фунчоза, черный перец, имбирь, соевый соус, оливковое масло. На оливковом масле обжарим немножко имбирь. Черным перцем, обжариваем это все перемешиваем. Добавляем наши овощи, перец и лук. Обжариваем буквально минут пять. Далее добавляем наш готовый бульон, даем ему закипеть. Наш бульон закипел, добавляем фунчозу. Варим буквально минутки три ее. Переключаем на медленный огонь. Добавляем наш морской коктейль. Заводим до кипения, варим 5 минут. Вливаем наш соевый соус. Все перемешиваем. Кому не хватает соли, может досаливать, но соли здесь, на соль должно быть здесь достаточно. Выключаем плитку. наш суп готов. Можно добавить зелень. Приятного аппетита!